Добрый день. Добрый день. Два с небольшим месяца нас не было здесь. не да, мы приехали и увидели а, перемены. Два месяца и полные. И са, Я жену не, жену не спрашивал, но вот, думаю сказать или нет, но думаю надо и дали докажи или нет? Правда же, перемены это же хорошо. Промените нечто, на, Наи но, вверх, промени. на, на церкви над. Надпис. Наи надпись. Да. крест. Има крест. Христов. Во-вторых, новые ворота. Иманови вратьи. Ходи. На самое главное не это, конечно. Убачь не Вчера это мы слушали проповедь. Вчера проповедь. Про проповедь о, о прославлении. За прославление то. Такую помазанную проповедь. И там проповедник сказал, что тот, кто поклоняется И там проповедник указал, что тот, кто какой Господу, как-то не может не забеременеть. Не может не забеременеть успехом, победой, процветанием, величием, силой, в победата, в силата, а если в... надо, то смелост, И, и акутрявы что да Тот, кто поклоняется, получает то, все. Те, кто приходят в церковь, приходят для того, чтобы поклониться. Тоже а какой -то да и покланя. в что. И какого да После этой проповеди я ну, я и раньше это знал. Если Может быть вот сейчас кто-то служит и и, и, и и до конца не доходит. Обаче потому что потому да да да по да вот, во что В я до время. Чтобы это осознать. Чтобы это осознать. Чтобы это осознать. Чтобы это осознать. Чтобы это осознать. Чтобы это осознать. Чтобы это осознать. Чтобы это и я пришел сюда, вот, и твой тук, служба и слушаю поклонение, и, поклонение и думаю, что то произошло, и мысли, Я вам должен сказать, дорогие и музыканты, кажа, скопи, за два месяца и за два месяца и нечто, Может быть, вам не заметно, но произошли какие-то Может быть, вы, вы, стали вы, вы стали другие. Аня, вы стали другие, вот вы стали другие. Вестиси стали что они стали другие? Някой забелязывали что представление то и различное, то и мощное, то и мощно, истинку. Те не пеют поют, просто не Бога песни, прославляют. те прославляют Господа. Продиса пели песни. Пели песни. Песня, песня, песня, песня еще одна, еще одна. Наконец-конец и все. Край и а сейчас они прославляют, всегда прославляют, и не ходят, да излизами вот там нали. И я стоял, я и это прославление вот здесь вот необычным, знаете, что я услышал? Я услышал. А с чух? Для себя. За себя си. Я услышал, достал телефон и записал. Из вадих телефон и си записах. Будь смелым. Будь, смел. Будь отчаянным. Отчаян. Никого не бойся. Не все боят ничто. Ты поклоняешься Богу. Ты себе поклоняешься на Господа. Вот это поклонение, Твое поклонение отчаянно, отчаянно Может после этого идти. И, и, дверь. Дверь. и договорим на хора. И не бояться. И да страховами. Аминь. Амин. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Желающие забеременеть. <laughs> <laughs> не, мы сначала замуж выдаем, потом прославление. Спасибо большое. Благодарим. Я тоже, кстати, получила во время прославления. Во время прославления это время прославления очень хорошее поклонение. Это время получать откровение от Время за дополучаемое откровение от Господа. Я даже скажу, даже в бизнесу Бог дает определенное откровение, как Потому что это тоже наша жизнь. Ну что, проповедь? И всегда проповедь.